Mitsubishi Lancer X. Потек передний левый амортизатор. Амортизаторы по одному не меняются, надо менять в паре. Но мы начинаем замену с... с левого. Для того, чтобы снять амортизатор, нам нужно открутить стоечку стабилизатора переднего. Убрать ее в сторону. Потом нужно открутить крепление датчика ABS крепление на котором держится тормозной шланг который идет к суппорту вот мы его снимаем снимаем подвешиваем суппорт дабы не было натяжки провода датчика ABS и тормозного шланга сейчас оно все в подвешенном состоянии и никакой натяжечки нету после того откручиваем Два болта крепления амортизатора От поворотного кулака Извлекаем их из посадочных мест Вот у нас уже амортизатор Отдельно от кулака Для дальшего снятия амортизатора Нам нужно приспустить машину И откручивать его сверху Верхнее крепление опорной подушки Когда мы опустили машину Мы видим три крепления верхней опорной подушки амортизатора. Откручиваем опорную подушку от кузова, от стакана, дабы вытянуть амортизатор и держать его в руках. Дабы амортизатор не упал, придерживаем одной рукой снизу и полностью откручиваем. И вытягиваем его. Для того, чтобы разобрать амортизатор, нам нужно стянуть пружину специальными стяжками для пружин. Открутить гайку на штоке, которая держит опорную подушку. Тарелку, между которыми стоит опорный подшипник. И когда мы разберем, у нам будет все полностью видно, в каком состоянии, что нужно менять, что не нужно менять. Вот мы снимаем сам амортизатор с пыльником-отбойником. Видим, что пыльник-отбойник целый, а амортизатор не работающий. В амортизаторе, так как он потек, есть провалы. Амортизатор должен сам выходить, но он не выходит. Вот это вот и есть недержание автомобиля при езде, раскачивание автомобиля стуки при полном выходе штока амортизатора. Перед установкой нового амортизатора нам нужно пару раз прокачать амортизатор, дабы масло разошлось. И обратно же мы наблюдаем, как шток амортизатора самовольно выходит вверх. И когда он вышел, при нажатии на шток, дабы за. Засу его назад в амортизатор. Мы не слышим никаких провалов и засовывается большим трудом. После того, как мы вытянули амортизатор, проверяем, дабы не было трещин на пыльнике, и отбойнике. Здесь пыльник-отбойник идет цельный, литой. Есть отдельно идет пыльник, отдельно отбойник. Он вставлен, ну, сопоставляется. Здесь идет литой, полностью целый. Мы не видим на нем ни трещин, ничего. То есть, пыльник у нас в рабочем состоянии. Снимаем подушку и опорный опорную подушку с опорным подшипником. Опорный подшипник еще поездит, крутится, вращается, Протоптанных мест я на нем не наблюдаю Переходим к опорной подушке Опорная подушка состоит из двух частей металла Между которыми есть резина Внутренняя часть, где прикручивается сам штук И наружная часть металла, где тремя... есть три шпильки Чем она крепится к кузову автомобиля в данный момент мы видим здесь, что резинка без трещин, без ничего. То есть подушку тоже можно оставить и еще она ну, будет ходить и, я думаю, отъездят эти новые амортизаторы без проблем. С одной стороны опорный подшипник у нас упирается в опорную подушку. Нижней частью он становится на верхнюю тарелку пружины нижняя тарелка у нас идет сразу на амортизаторе где идет упор пружины а верхняя идет сверху У нее упирается пружина, уже на нее ставится опорно поворотный подшипник, сверху подушка и собирается в обратном порядке, так как мы посмотрели тарелка тоже в нормальном состоянии, ее чуть почистить, помазать, дабы меньше влаги сюда попадало и собирать все в обратном порядке. С помощью наждачной бумаги слегка убираем ржавчину, которая присутствует на посадочном месте опорного подшипника. Смазываем чуть-чуть, дабы когда будет сюда попадать влага, она не так здесь будет оставаться. Смазка будет отталкивать влагу. Ставим на место подшипник и опорную подушку. Вот у нас Тарелка стоит на месте. Опорная подушка вращается на опорном подшипнике. При сборке нового амортизатора было обнаружено, что верхняя чашка пружины стоит неправильно. Есть смотровое окно на нижней чашке пружины. Вот его видно. И есть смотровое окно на верхней чашке пружины. Они вертикально должны совпадать. То есть смотровое окно чашки верхней чашке должно находиться на 180 градусов. Но этим можно сказать, что амортизатор был в предыдущей собран неправильно. Начинаем собирать амортизатор уже по-другому. Нам нужно развернуть. Почему был собран неправильно? Если взять вот есть четыре выборки, на... то здесь мы увидим, что выборка практически на уровне с опорной чашкой а здесь на сантиметр выше и вот этот вот выступ на сантиметр выше должен быть абсолютно с другой стороны ну, в данный момент мы развернули на 180 градусов и теперь когда мы будем собирать амортизатор мы будем видеть что нижнее смотровое окно и верхнее смотровое окно у нас стоит в одной вертикали это дабы есть метка при сборке амортизатора. Мы перебрали передний левый амортизатор и устанавливаем его обратно на автомобиль. Шпильки на опорной подушке полностью симметричны, то есть нам без разницы, как она станет. Но одна шпилечка смотрит на крепление к кулаку. Примерно выставляем, а две смотрят в середину кузова. Придерживаем одной рукой снизу и сразу же попадаем сюда. Наживляем гаечки, все три для полной уверенности. И отпускаем. Амортизатор у нас уже не видно. Вот наш новый амортизатор, наживлен сверху. Начинаем сборку снизу. В первую очередь мы попадаем в посадочное место, а поворотный кулак. Вставляем два наших болта крепления. Есть специальный пластик, на котором держится. Он вставляется в посадочные места, которые есть на самом амортизаторе. Попадаем в нижний болт. И ставим на место кронштейн, на котором у нас держится тормозной шланг и провод датчика B. После прикручивания амортизатора к поворотному углу устанавливаем стоечку стабилизатора на свое место. Прикручиваем. И можно сказать, у нас амортизатор полностью стоит на своем месте. Снимаем Суппорт ставим на место. И можно собирать полностью автомобиль. Работа по замене переднего левого амортизатора на Mitsubishi Lancer X у нас завершена.